Друзья, всем привет! Сегодня у нас рубрика «Увеличение депозита». Uh, у нас с вами сегодня цель 200 долларов uh, дойти, мы должны до 200 долларов. И сегодня мы поговорим как раз об увеличении депозита. Есть такие два разных понятия – это увеличение депозита и разгон депозита. И я хочу, чтобы вы их не путали. Uh, разгон – это не очень хорошо, увеличение – это очень хорошо. Давайте для начала посмотрим новости. Чтобы на них не попасться, опять же Сейчас у нас а, час по Москве Выходит небольшая новость по евро прямо сейчас И в принципе дальше никаких новостей нет И до этого особо не было Окей, отлично Торговля в принципе пройдет спокойно Давайте с вами анализировать Во-первых, мы с вами найдем ситуацию, зайдем на нее И будем рассуждать на тему увеличения депозита Смотрите, валютная пара, авсульский доллар, японская иена Часовой таймфрейм Здесь я вижу закономерность со скоплением Давайте перейдем на 5-минутный таймфрейм чтобы не упустить момент, зайдем мы здесь на 15 минут э, на повышение. Готовим сразу же перекрытие. Смотрите, что я здесь увидел. Во-первых, часовой таймфрейм, ребятки. Что мы с вами здесь видим? Закономерность со скоплением, опять же, Kigai Box. Сейчас я буду часто по ней торговать, поскольку она очень-очень хорошо себя отрабатывает. То есть импульс, э, скопление и импульс. Мы ожидаем коррекцию на повышение. Также это еще не все, давайте немножко отдалим. Здесь у нас был тренд на повышение, сейчас тренд у нас сменяется и как раз на смене тренда, при смене тренда образовалась данная закономерность. Это очень хорошее условие для нее. Зашли мы здесь на небольшое время экспирации, просто по потенциалу движения цены. То есть на часовом тайфрейме мы определили куда цена движется, а цена у нас должна дойти до данного места. Я перешел на 5-минутный тайфрейм и зашел по потенциалу движения цены. Первая точка для перекрытия у нас будет в данном месте Давайте я нарисую Вот здесь Как мы видим, здесь у нас происходит поджатие на 5 минут в тайфрейме Небольшой такой восходящий треугольник Если треугольник пробьется вниз, то данное место, данное место является уровнем предыдущего минимума Что является хорошей зоной для отскока на повышение То есть мы нашли закономерность на часовом тайфрейме Могли бы здесь зайти на несколько часов Но зашли на небольшое время экспирации Просто по потенциалу, чтобы долго не ждать мы знаем, куда цена движется и следуем за ценой. Давайте также посмотрим еще таймфреймы. Я пришел на 30 минут таймфрейм. Здесь отчетливо видно преобладание покупателей на данном уровне поддержки. Это уровень поддержки 74. Здесь видны огромные тени снизу. Здесь видны определенные паттерны, указывающие на повышение. То есть все у нас подтверждается. Итак, увеличение депозита. Ребятки, смотрите. Я опять же уже говорю, что есть такое понятие увеличение депозита и разгон депозита. Чем они отличаются? Разгон – это очень небезопасное занятие. Вы там очень сильно рискуете, не соблюдая правила мани-менеджмента. То есть вы можете заключить сделку во банком заходить на 30% от депозита и так далее. Естественно, чем больше ваши риски, тем больше прибыль. Но также а, вы можете легко и слиться. То есть разгон – это дело очень опасное, и вы должны а, разумно а, на него идти, если вы уж собрались это сделать. Но я все же это делать не рекомендую. К примеру, да, смотрите… Вы закинули сумму 500 рублей. Никакие правила мейменеджера здесь соблюдаться не будут. Следовательно, только один вариант. Это разгон до каких-то больших сум. Вы можете разогнать депозит с 500 рублей с первой попытки, можете не разогнать, и только с десятой попытки у вас это получится сделать. Помимо слива депозита с большой вероятностью, есть еще несколько минусов. Если даже вы разгоните депозит до каких-то больших сумм, то вы сможете также легко слиться. Допустим, с 500 рублей вы разогнали депозит до 10 тысяч. Но на вас будет действовать психология. Такое небольшое давление. Вам будет хотеться все больше и больше, и в итоге вы можете слить депозит даже в 10 тысяч а, запросто. То есть при разгоне очень сложно остановиться. Существует только один вариант разгона. Опять же, а, вы очень серьезно рискуете, увеличиваете депозит до каких-то больших сумм, и потом уже строго соблюдаете все правила мани-менеджмента, когда вы этот депозит разогнали. Вам нужно уметь вовремя остановиться В таком случае. Но ну, опять же, я не рекомендую этого делать, но многие трейдеры такой способ практикуют Если честно, я сам разгонял а, раньше депозиты с 350 до 20 тысяч У меня это получалось делать, но, естественно, далеко не с первой попытки И теперь есть а, увеличение депозита Что это такое? Мы с вами при увеличении депозита соблюдаем все правила мани-менеджмента Сейчас мы, кстати, с вами будем перекрываться Давайте подберем время экспирации Время экспирации 20 минут Цена подходит к нашей точке входа Давайте посмотрим минуты тайфрейм При признаках разворота я буду заходить Или же как только цена коснется данной желтой линии Окей, заходим на повышение И переходим обратно к сумме сделки 10 долларов Готовим следующую точку для перекрытия Она у нас будет немножко пониже Примерно в данном месте Отлично, сразу же ловим реакцию от нашего уровня поддержки, от которого мы и зашли И дожидаемся наших сделочек Итак, при увеличении депозита мы с вами соблюдаем все правила моей менеджмента Еще раз повторяю Базовые правила менеджмента. допустим, вы не рискуете за день 10% от депозита, более чем 10% от депозита Ходите в сделки с суммой в 2-5% и так далее Увеличение депозита постепенно займет, естественно, у вас гораздо больше времени Но рисков здесь будет намного меньше Вы постепенно прибавляете к депозиту 5-10% каждый день, к примеру да? У вас также может быть убыток 5-10%, то есть постепенно-постепенно вы должны выходить в плюс с помощью вашей торговой системы. Это и есть постепенное увеличение депозита. И вот его как раз я рекомендую. Да, это займет гораздо больше времени, но так будет все намного стабильнее и проще с точки зрения психологии. При разгоне вы резко увеличиваете депозит и переходите уже на какие-то правила. Но вам будет сложнее подстроиться под все это дело при резкой такой смене ваших правил. А при увеличении депозита правила не меняются. То есть вы можете хоть бесконечно увеличивать депозит, если конечно, у вас это сделать получится, если вы в этом замотивированы. Также, естественно, есть определенный психологический финансовый потолок, который не даст вам подняться более какой-то суммой. Но это чисто на психологии опять же, основано. К примеру, мне уже не очень комфортно торговать на суммах 400-500 долларов. У меня есть тоже свой психологический потолок, но его также можно пробить. В общем, чему я веду? Стремитесь не разгонять депозит, а увеличивать его постепенно. Так вы наберете гораздо больше опыта. Так у вас психологическое состояние будет в норме, и так все будет намного стабильнее. А большинство людей у нас любит именно стабильность. Но опять же, это только рекомендации. А, трейдинг – это очень индивидуальное занятие. Что у вас лучше получается, то и делайте. Я вас ни к чему не призываю. А, если у вас получается, работайте так, как вам удобно. Итак, ребятки, остается 13 минут. Давайте дожидаться окончания наших сделочек. Смотрите, происходит сильный импульс на повышение а практически от той точки входа, от которой мы и зашли. Вот как это дело выглядит на 5-минутном тайфрейме. Уверенный импульс на повышение. Остается с вами 4 минутки, ждем окончания нашего перекрытия. Кстати, вы заметили, что в рамках одной стратегии, нашей КИГАЙ БОКС я совмещаю также и другие стратегии. Именно так у меня получается торговать на более мелких тайфреймах по потенциалу движения цены. То есть, к примеру, на часовом тайфрейме я увидел нашу с вами закономерность, на 30-минутном тайфрейме я увидел паттерны, подтверждающие движение вверх, на 5-минутах я увидел... Восходящий треугольник. А, восходящий треугольник мог у нас пробиться вверх, поэтому я поставил здесь сделку на повышение. Или же он мог пробиться вниз. Если он пробьется вниз, то обычно цена при пробитии трендовой линии движется к предыдущему экстремуму То есть примерно к этому диапазону, да, от которого мы и перекрылись с вами. И здесь мы словили уверенный импульс на повышение. То есть я совмещаю все свои знания, все свои закономерности воедино. И у меня так получается торговать. Кстати, ребятки, насчет money и депозита. Я уже это говорил в предыдущих видео, но я думаю новые зрители могут не знать. Смотрите, этот депозит, я его воспринимаю как депозит в 1000 долларов. То есть именно поэтому я использую такие суммы для захода в сделки. У меня сумма перекрытий 10, 30, 90, то есть 130 долларов. Это примерно 10% от 1000 долларов. И я этот депозит стараюсь увеличивать. Но я здесь адаптировал, да, увеличение депозита с разгоном депозита. То есть я как бы соблюдаю правила мани-менеджмента у себя в голове. Естественно, депозит этого мне сделать не позволяет. И при этом я таким образом разгоняю депозит. Но я сам так решил, я могу себе это позволить. То есть вместо того, чтобы закинуть просто 1000 долларов, я решил 1000 долларов держать в голове. Закинуть небольшой депозит, который позволяет мне один раз получить просадочку. И на этом все. Примерно так я мыслю. Но я уже это рассказывал в предыдущих видео. Итак, перекрытие у нас с вами заходит в плюс. У нас на счету 193 доллара. И мы с вами продолжаем заключать сделки по потенциалу движения цены. Заходим здесь. Давайте посмотрим время экспирации. На 6 минут на повышение. Здесь у нас имеется небольшой локальный уровень сопротивления. Вот наш уровень. Судя по потенциалу, мы можем рассчитывать на пробитие данного уровня, данного локального уровня Если что, опять же, подготовим суммы для перекрытий Здесь, естественно, может быть какая-либо коррекция И опять же, точка входа будет у нас, я думаю, немножко повыше Примерно в этом месте, да Окей. Почему в этом месте? Поскольку у нас сейчас тренд э, краткосрочный, вероятнее всего, сменится И здесь будут у нас повышаться минимумы э, У нас здесь есть уверенный импульс на повышение и здесь есть небольшой локальный уровень. Я провел линию, можете посмотреть на эти отскоки. То есть они отчетливо видны. Локальный уровень. И опять же, я совмещаю свои знания, свои стратегии. Да? Здесь я использую импульсную торговлю на пробитие локального уровня. Вот, в принципе, происходит это самое пробитие. Ловим с вами импульс, и остается 4 минуты. Цена может, естественно, откатиться. Еще рано о чем-либо думать. Итак, остается 15 секунд. Наблюдаем с движениями цены. Ситуация немножко опасненькая. Но это у нас такая торговля, да, импульсная, она всегда будет опасная Все будет зависеть от нескольких пунктов И сделочка у нас заходит с вами в плюс Что у нас по депозиту? На депозите у нас, сейчас обновится, 201 доллар, отлично Мы с вами выполнили нашу цель Естественно, данную ситуацию можно отрабатывать еще очень-очень долго Поскольку она только начинает себя проявлять Данную закономерность в часовом тайфрейме Но цель наша уже выполнена Поэтому на сегодня мы заканчиваем. Итак, друзья, сегодня разобрали увеличение депозита, разгон депозита, разобрали, как пользоваться совмещением стратегии, как совмещать знания, шикарно поторговали и просто все замечательно. Вот такое вот видео, ребятки. Обязательно поставьте это видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите в комментариях ваше мнение, какую-то вашу обратную связь, предлагайте темы, задавайте вопросы и так далее. Я буду очень рад вашим комментариям. Всем желаю всего самого наилучшего Всем профита, побеждайте, друзья И всем пока